Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня поговорим о компаниях оборонки и космических технологий. Да, вот такая новость привлекла внимание. Фонд uh, ARK Innovation получил прибыль 170% в 2020 году, в текущем году. В общем, год был не очень хороший, но такие проценты прям для самого хорошущего года. Кэтрин uh, Вуд стала известна. Uh, вот этим как раз, вот этой новостью, вот этими процентами на Уолл-стрит. Ну, честно говоря, давно уже известна эта компания с 2014 года. Ну, надо сказать, что в этом фонде большую часть составляет акции компании Tesla, и эти акции, мы знаем, что они очень хорошо выросли, поэтому фонд вот такой вот процент принес. Кэтрин Вудс известна еще тем, что уговорила Илона Маск не делать компанию Tesla частной, когда это он хотел сделать при цене акции в 420 долларов. И было это на самом деле, не было она, она, не она была, не могу точно сказать, новость такая есть, и это в общем фигурирует в новостной ленте. И вопрос. вопрос в том, что ARK Invest имеет несколько ETF, вот они здесь, и формирует новый ETF на как раз оборонку и аэрокосмос, Arc X будет называться. На этой новости уже Virgin выросла порядка в этом 8%, некоторые компании тоже подросли. И нам стал известен список претендентов в этот фонд. И я сразу же забил его в таблицу фундаментального анализа, чтобы посмотреть, что это за компании и вообще какие перспективы. Не, не уверен, что эти компании точно войдут в этот а, ETF. Ну, посмотреть решил, потому как таблица облегчает работу и сразу показывает, что есть и где. Сразу хочу сказать, что одна компания вопросов мне не вызывает. Это Гармин 36 баллов набрал, набрала эта компания и по показателям она очень хорошо смотрится. Здесь вопросов нет. Это да. И остальные компании, честно говоря, не особо хорошо, вы сами видите, себя чувствуют. Многие по данным выдают совсем небольшие проценты, может быть, может быть, конечно, это связано с тем, что компании большей части, которые входят в оборонку и Аэрокосмос, они работают с госзаказами и там в принципе эффективность она невысокая, но доходы у этих компаний есть. И для себя выделил, ну, наверное, вот несколько компаний вот таким вот светло-зеленым цветом это по показателю предполагаемый процент роста который выше там я не знаю 50 процентов это уже очень здорово вот ну 24 процента 61 и здесь вот еще три компании которые показывают то что феноменально ну правда 30 компаний rtx и, наверное, все, что приглянулось мне из этих претендентов. Первые три компании ⁇ это компании, которые предоставляют, ну вот эти две, Iridium и OrbiC, они предоставляют услуги мобильной связи не только там, скажем, для каких-то частных клиентов, а для военных. Вот, САЦ, компания, которая предоставляет услуги спутниковой связи. Ну, естественно, эти все компании, они будут получать дивиденды, ну, вернее, рост и рост прибыли с освоением, с большим, что ли, освоением космоса. Ну, вот, ну и госконтракты у этих компаний, это, конечно же, основа. Так, еще три компании, которые здесь, ну, что ли, тоже вызывают интерес. Это компании Air, RTX и BH. Б.А. Боинг, да. <с> так, ну, Боинг, понятно, он там свалился. Вот, может быть, разделится там на компанию, которая занимается, работает на правительство, и компания, которая частно занимается частными перевозками. Вот, та, которая работает на правительство, она, конечно, намного будет выгоднее и эффективнее, потому что там заказов очень много. И это основной поставщик вот этой вот различной летательной военной техники. И разработчик тоже. Еще две компании, Air и RTX, занимаются, опять же, авиационная сфера. Здесь они разрабатывают и двигатели, и самолеты, и продают. И вот RTX, чем тоже приглянулась, это компания, которая по ну, полный цикл услуг от навигации, от запчастей и до сервиса. Ну, То есть такие вот услуги предоставляет именно для самолетов, как автосервис, например, для автомобиля, то вот эта компания для самолетов, для частных э и государственных, ну, вернее, военных. Вот все они связаны с оборонкой и работают на оборонку. То есть вот эти вот три компании авиационные и телекоммуникационные, если можно сказать, три компании тоже мне приглянулись. Но ну, вместе с ними и э компания Garmin. Вот что я могу выделить из этих претендентов. По остальным пока сказать такого не могу. Это такой предварительный анализ, можно копнуть чуть глубже. И на самом деле идет сезон отчетов, и годовые цифры уже будут готовы буквально, ну, там, наверное, через месяц. Можно будет посмотреть уже свежий взгляд с точки зрения полного годового цикла на эти компании. И тогда будет, наверное, картина более ясная. Это альтернатива таким, наверное, биотехнологиям, которые сейчас очень много, и хайп уже такой начинает уменьшаться в связи с тем, что и вакцина какая-то непонятная у Файзера вызывает какие-то э, смешанные чувства, потому как вроде бы они были на передовой, сделали эту вакцину, но поступают негативные новости по ней. Ну, понятно, что когда в организм... Ну, у Pfizer вы, наверное, знаете, что... Такой способ доставки вот этого ослабленного вируса в организм – это РНК, которая, попадая в организм в избытке, вызывает у организма ответную реакцию. ну То есть реакцию тревоги, что ли. И отсюда уже различные аллергические реакции, они просто вот чуть ли не обязательны. Вот. Ну и с этим связано естественно, конечно, вот такие вот негативные новости по вакцине. Так, ну что ж, это претенденты. Смотрим, что будет происходить дальше. Сам по себе ARK X интересен. Какой он будет в конечном итоге, мы увидим. Но новые компании, на которые можно обратить внимание, уже есть. Это не призыв к действию, это привлечение внимания для того, чтобы чуть ближе разобраться с этими компаниями, которые могут быть интересны и дать в перспективе хороший рост в вашем инвестиционном портфеле. Ну что ж, увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока.